Здравствуйте, меня зовут Елена Цыганок, руководитель Агентства горящих путевок Турбанжур. Однажды, побывав в Испании, я сказала, что обязательно сюда еще раз приеду всей семьей. Многих родителей пугает после турецких отелей с хорошей инфраструктурой, с собственным пляжем, all-inclusive, отдых в Испанию, с общественным пляжем, с питанием завтрак-ужин и с маленькой территорией всего с одним бассейном. У нас был отель 400 метров до пляжа со скромной территорией в Коста-Браве. Утром по завтраку мы отправлялись к морю. Если вы едете с маленькими детками, то, конечно же, берите с собой обязательно колясочку, чтобы, вы не, чтобы ребенок не уставал, гуляя по территории. Пляжная полоса в Испании очень широкая, что очень удобно. Есть место, где и пасочки полепить, и где позагорать. Лежаки все идут за дополнительную плату. Но, как ни странно, они расположены дальше от моря, и основная масса людей вместе со своими зонтиками отдыхают поближе к пляжу. Когда вы захотите поужинать или пообедать, в Испании очень много разных кафешек, которые предлагают от комплексного обеда до моря морепродуктов свежих, разнообразных, Паэли можно вкусную покушать. И также всегда для вашего удобства есть, есть супермаркеты, где можно купить все, что вам захочется. Что касательно анимации в Испании, как взрослой, так и детской, ее там практически нет. Только в специализированных отелях вы можете найти. Но на самом деле целый день проводишь на пляже в кафешке и вечером когда все поужинал сидят на берегу моря в той же испанской таверне очень интересный можно наблюдать картину семьи с детьми кто в 9 вечера папа с колясочками и все наматывают круги пока убаюкает своих детей а потом ребенок себе спит на свежем воздухе а папа с мамой наслаждаются продолжением вечера помимо пляжного отдыха в испании очень много исторических мест которые обязательно стоит посетить, и много интересных экскурсий. И, конечно же, с детками э, очень редко э, планируют какие-то экскурси экскурсионные маршруты. Мы за неделю нашего отдыха с ребенком 2 года успели посетить и, э, и э, дельфинарис Акванариум, и поехали в Мансерат, и э, съездили в Ботанический сад, нагулялись по улочкам Бланоса, и, конечно же, успели насладиться тем же пляжным отдыхом. Узнавайте новые места всей семьей вместе со своими любимыми детьми отдыхайте с огромным удовольствием а мы вам поможем с выбором